решили зачем нам это чемпионство г сдать нам это все равно не поможет так что всем удачи пока ну что Виолетта, теперь будем вместе ну да ура она согласна руслан что стоите начинайте свадьбу гости собрались горько, горько! Ай, Виолетта, ну что ты? Я уже родителей позвал. Давай, Саши, давай, давай. Да, да, даже дядю Стюминя. Ну, Арсланчик, ну молодец, такой бобег себе нашел, ну молодец. Сейчас что, за Белоснежка должна прибежать, да? В смысле? Ну столько гномов собралось! Арслан-17, что она такое говорит? Что? Его зовут Арслан-17? Ну да, я Арслан-9, вот Арслан-12. А я Арслан-5. Шучу, Прекра... я Арслана. Так, прекратили этот кастинг Форт Боярд. Ну-ка, стали на место! Ребят, финал ответственная играл, У нас есть что-нибудь нормальное. У нас есть... Эй, hey, мами, Представьте, встреча подружек. Свет, а я купила себе светоотражающуюся куртку. А почему я в ней не отражаюсь? Эй, hey, мами, Ладно, шучу, я купила себе БМВ. Ангелина, не ври, давай по чесноку. Хорошо. Тебе, тебе, тебе, зубчик. Так, стали на место. Эй, hey, мами, Ладно, команда Ковен полегче, финальная добра! Итак, представьте, встреча двух каратисток. Ну чё, Виолет, какую тачку себе купила? киа <соцентричь> А ты какую? О, ты тоже карантистка? Нет, я просто тупая! Неожиданный случай на телепередаче «Кто хочет стать миллионером?» Внимание! Вопрос на 500 тысяч. Я думаю, что это... Вопрос на 500 тысяч это очень сложно Ответить на него практически невозможно Йоп. Ага, ага. А вы что, рэпер? Нет, я просто тупая! А наша команда каждую игру приглашает одного из членов жюри поиграть в нашей команде. Но мы ни разу не приглашали человека, который был ближе к нам. Руслан, прямо сейчас мы хотим пригласить вас поиграть в нашей команде под ваши бурные аплодисменты. <плодисменты> Уважаемый Руслан, вам нужно будет просто стоять и ничего не делать. Ну, впрочем, как всегда. Команда «Квейн» полегче представляет блок «Миниатюр» с Русланом Харисовым. Руслан, мы знаем, что вы, является, вы являетесь резидентом агентства «Татар Продакшн», а также агентство топ-10 самых лучших ведущих набережных Челнов. Азят, ты что сидишь? Он и там, и там! Увольняй его! А также мы знаем, что... Руслан является ведущим Лиги Кама, Юниор Лиги, Татарской Лиги. Рамиль, что, экономишь? Ладно, Руслан, мы знаем то, что вы тоже раньше играли в КВН. Поэтому в честь финала мы хотели пригласить ваших сокомандников из команды КВН Компи, состава 2010 года. Под ваши бурные аплодисменты. Встречаем! Они все не пришли. В отличие от тебя, они нормальную работу нашли. Так, Виолетта. Руслан, спасибо вам большое. Можете проходить на свое место. Виолетта, ты за два сезона успела всех членов жюри обидеть. И ведущего. Финал, время извиняться. Руслан, простите, что весь сезон называла вас толстым. Бородатым. Хоть. Вы и так это знаете. Рамиль, простите, что смеялась над вашими очками. Надо было еще про прическу что-нибудь придумать. Ильнар, простите, что смеялась над тем, что вы азиат. Прощайте меня. Аригато. А Фархат сегодня сшири? Нет. Ладно, потом перед индусом извинись. Арсан! Прости, что неправильно произносила и смеялась над твоим именем, хотя это надо, надо его родителям извиняться. А сейчас хотелось бы пригласить всех финалистов этой игры на сцену под ваши бурные аплодисменты. Ребят, мы все в КВН одна дружная семья, поэтому тут это я вам косточки принесла. Только. Только это их мало, так что деритесь. Велета! Ну что ж, нас. Ой! А! Ребят, а вы не видели? Ребят, а вы не видели раздевалку футбольного клуба Метеор? Нет! Блин, надеюсь, что фристайл найду. О, косточки. Команда говорит, полегче. Увидимся в следующем конкурсе!